точно все везде, сверху, снизу лазит, по ежедневно, все, хорошо. А было много места или мало? Ну, чтобы не сильно много, не сильно мало было. Я там не лазил вот так. Давай чуть-чуть подашь камеру, прям чуть-чуть. Вот, все, вот так прям чувствую, что хорошо, все, победа. Сочинское утро, у нас сегодня градус тепла. Надеюсь, что днем погодится. Так, ну что? Начинаем, Друзья, приветствую, вы снова на канале Сочи ВДВ, Илья Шамшин, и мы с вами начинаем, друзья, сразу хочется вас попросить подписаться, поставить лайки, колокольчики, вся грядочка здесь, кнопочки все снизу, друзья мои, и сегодня мы с вами начнем, а, точнее не начнем, а продолжим тему ипотек, вопрос серьезный, первое, что нужно сделать, чтобы открыть ипотеку и забрать, в принципе, квартиру в ипотеку, Собственно, с этого момента мы с вами и разберемся, друзья мои. То, что касается ипотеки, одобрения, согласования с банком и так далее, и тому подобное. Первое, что нужно будет сделать, это как минимум, вот как минимум с нами созвониться. Давайте по порядочку. Многие у нас идут в свое отделение банка, чтобы открыть ипотеку. Это Сбер, ВТБ, Сако, Мальфа-банк и так далее, и тому подобное. Но, как правило, из практики, Многие идут в СБЕР, СБЕР им отказывает благополучно, и на этом вся история инвестиций или мечты, она, в принципе, заканчивается. Ну, они говорят, слушай, мне говорят, СБЕР там в отделении отказал, а, наверное, это не мое, я подожду еще лет 300, чтобы моя мечта растворилась, да, вообще, и я ночью спал не особо спокойно. Друзья мои, это очень часто происходит, и, то есть не вы такие, это вообще, в принципе, Обычно такая схема, первое, что нужно будет сделать, да, это нам позвонить, вот смотрите, когда мы открываем заявку в банк, собственно, как это происходит, во-первых, этим занимается профессионал, который знает все подводные камни, вы их не знаете, и вам их не обязательно знать, потому что, ну, опять же, как правило, самостоятельно подача документов очень редко заканчивается успехом, потому что сотрудник банка, допустим, вот он сидит перед вами, сотрудник банка, того же Сбербанка, он вам не подскажет, что-то там по документам там донести или подкорректировать и так далее, и тому подобное. За мою практику было такое, что у человека сейчас скажу, там 40-50 тысяч официального дохода, а мы ему ипотеку на 17-20 миллионов открывали. И такие случаи, они происходят постоянно. Опять же, что нужно сделать, да, собственно, чтобы успешно себе открыть ипотеку? Изначально, вообще изначально, нужно плясать от объекта, потому что сочинский рынок, он специфический рынок, и здесь далеко не все банки проходят. Или проходят те банки, о которых вы даже не знали. Это тоже обычно. Так скажем, сочинская практика Поэтому первое, что нужно сделать Друзья мои, запоминаем, записываем Это выбрать объект Недвижимости Или как минимум выбрать комплекс То есть не квартиру или апартамент Хотя бы выбрать просто комплекс То есть все, мы с вами с комплексом Определились Пусть у нас будет, я не знаю Пусть у нас будет апартаментный комплекс Мане Допустим Отлично И теперь, когда мы с вами Определились комплексом, дальнейшая задача моя уже непосредственно подобрать вам сам апартамент, то есть саму площадь, помещение и так далее И параллельно одобрить вам ипотеку То что касается одобрения ипотеки, здесь опять же есть много подводных камней и вы о них скорее всего не знаете Мы в первую очередь с вами согласовываем сумму первоначального взноса Потому что сумма первоначального взноса может быть разная. И у всех возможности разные, и желания разные, и конечные цели разные. Поэтому мы с вами определяемся с первым взносом. Или без первого взноса. Если первый взнос, то какой первый взнос? И уже от этого идем. Отлично, все, друзья. У нас с вами есть комплекс. Вот он, у нас комплекс. У нас с вами есть помещение. Да, там, допустим, апартамент. Все. И мы потихонечку, не спеша, с брокерами начинаем одобрить вам ипотеку. Зачастую бывает такое, что э, кредитные истории немножечко испорчены. Да? То есть, ну, нет, допустим, текущих просрочек, но немножко испорчен. Соответственно, брокер с этим разбирается, и самый основной документ. Самое, наверное, нужное и необходимое Это выписка из бюро кредитных историй Она делается очень быстро, она делается там за 3-5 минут Просто я вам направляю ссылочку, вас, вы по ссылочке переходите Дальше проваливаетесь, нажимаете кнопочку «Заказать отчет» И, собственно, вы его заказываете И непосредственно в выписке из бюро кредитных историй Видна вся ваша кредитная история Опять же, бывает такое, что Звонят покупатели. Это очень часто происходит. Я думаю, что и вы смотрите, и, скорее всего, у вас была похожая ситуация. Звонят покупатели говорят, слушай, у меня, говорит, два, там, три отказа. Я не понимаю, в чем дело. Блин, мне надо как-то одобриться, мне нужно забирать объект, да, там, с помощью банковских средств. Я не могу одобриться. Но у меня никогда не был просрочек, у меня нет там кредитных карт, там, еще еще каких-то кредитных м, продуктов банковских. И такие истории, они происходят очень часто. Когда мы с вами скачиваем выписку из бюро кредитных историй, там все как на ладони. Это видим мы, это видят банки, да, собственно, которые вас одабривают. И, соответственно, исходя из этой выписки, мы уже делаем, ну как делаем, мы делаем правильный пакет документов, да, потому что... Часто бывает такое, что говорят, нет никаких кредитных продуктов, а потом там что-то высвечивается. Какая-то карта, там давно, еще там 2-3 года назад его вам дали, вы ей не пользуетесь, но она за вами висит. Кстати, то, что касается непосредственно кредитных карт. Давайте я вам расскажу. Это такой, наверное, популярный вопрос. Кредитная карта, как она считается? Вы можете ей не пользоваться никогда, то есть вам ее выдали там полгода назад, год, два, три, неважно. Все, она у вас лежит, вы ей не пользуетесь. Допустим, на этой карте 100 тысяч рублей. Вот вы ей не пользуетесь, а у вас уже кредитная нагрузка это 10 тысяч рублей в месяц. Даже если она полная. Как это считается? Карта разбивается на 10 месяцев от э, лимита. Допустим, у вас лимит 100 тысяч, да? И она разбивается на 10 месяцев. То есть мы 100 делим на 10, получается 10 тысяч рублей. То есть все, у вас уже есть кредитная нагрузка в размере... 10 тысяч рублей. Вы у меня спрашиваете, я говорю, слушай, ну а как так получается, я же ей не пользуюсь, меня она вообще нахрен не нужна. И мне банку просто дал, я взял, как, ну, где-то там она там в тайном ящике лежит. Друзья мои, да, вы ей не пользуетесь, но на ней есть лимит, вы можете ей воспользоваться в любую секунду. Поэтому, когда мы с вами скачиваем выписку из бюро кредитных историй, мы с вами еще и подготавливаемся. Опять же, то, что касается тех же самих кредитных карт, как это выглядит? У нас многие говорят, слушай, да давай я ее сейчас закрою, и все, и дело само собой решится. Я говорю, слушайте, друзья, подождите, что значит закроем? Когда мы ее закрываем, эта вся история высвечивается через 2-3 недели в банковской системе, опять же, вот в этой выписке э -э, из Бюро кредитных историй. И, соответственно, ее закрывать, это, да, ее можно закрыть, но мы сами теряем время, а иногда время работает против нас, особенно в Сочи. Мы зачастую рекомендуем снизить лимит по этой кредитной карте. Допустим, там, со 100 тысяч на 20 или на 10. Ну, смотрим по ситуации. И у вас уже сразу там, на следующий день или через день нагрузка по кредитной карте уже составляет не 10 тысяч, а, допустим, 2 тысячи. И понимаете, это сейчас я сделал пример на одной кредитной карте, а зачастую их бывает там, 2, 3, 5, 10, ну и достаточно много. Там какая-нибудь карта халва там появится у вас от банк и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос одобрения, ипотеки, он зачастую не самый легкий. Зачастую. И больше могу сказать, то, что вы подаете в банк документы, документы доходов. Это все светится и у других банков. То есть все вы вот раз загрузили, и все это везде светится. Поэтому, друзья мои, прислушайтесь, пожалуйста. этим должны заниматься профессионалы, так же как и подбором недвижимости. И мы уже знаем, какой банк, где оценка хорошо проходит, где плохо, где можно завышение, где без завышения, где с первым взносом, где без первого, взно без первого взноса, где с занижением, тогда и тому так, подобное. Поэтому... Прислушайтесь, пожалуйста, и делайте так, как нужно. делать это с профессионалами. И тем более, с вас, по большому счету, за это деньги никто не берет. Да? То есть, вы попадаете, так сказать, в руки профессионала, да? подечного брокера или юриста, да? который вас подготавливает и направляет документы. Кстати, то, что касается еще самой подачи. Зачастую бывает, болтаются какие-нибудь штрафы неоплаченные за машину, там, на скорость ну, любые, там, может быть, какие-то, квитанции, не а -а -а, коммуналку и так далее. Вот эти все мелочушки, там, каким то может быть, там, 2-3 тысячи болтаться, ну, то есть, небольшая сумма, и она может очень сильно повлиять на решение банка. Поэтому а -а здесь готовое решение банковское, оно складывается из каких-то вот небольших, мелких пунктов, и по итогу у нас с вами есть желаемое одобрение. Кстати, насчет желаемого одобрения. Бывает такое, что банк одобрит хорошую сумму, но липе туда 40 или 50 процентов первого взноса. И с этим очень тяжело работать. Вроде бы суммы есть, условно там 15 миллионов, у меня был такой случай, есть 15 миллионов, все, ипотечных средств. Но первый взнос 40 или 50 процентов. Ну вы представляете, как вот, ну это нужно будет, там, не знаю, полквартиры закинуть, половина бюджета. Поэтому это не всегда является нужным одобрением. Поэтому, друзья, у всех, у кого есть вопросы по ипотеке, по открытию ипотеки и по инвестициям в ту же самую ипотеку, вы лучше позвоните, проконсультируйтесь. Если хотите с нами работать, работайте. Если не хотите, хотя бы просто проконсультируйтесь. Друзья, с вами был Илья Шамшин. До встречи в новых выпусках. Пока.